шум боевого молотка все-таки запишем давно не виделись всем большой привет привет мы как обычно показываем вам самое красивое что есть и наговариваем то что у нас накипело что называется да? это у нас бухта веломоре я так просто расскажу вкратце да? сейчас покажем какие яхточки и корабли стоят да? как люди проводят карантин или это уже не карантин, так как сказать. Самоизоляция. Да. Если коротко, Леша расскажет, как он питается. Те, кто к нам недавно присоединились, возможно, чего-то там упустили, не знаете. Значит, все начиналось с того, что мы набрали лишний вес. Мы набрали, я набрал. И нашли для себя такую диету да. или такое мы как называем питание подюка и за два с половиной года Леша скинул примерно 52-53 килограмма и мы на протяжении все его диеты рассказывали чем мы питаемся выкладывали рецепты ну и в общем теперь мы хотим рассказать прошло уже достаточное количество времени можно даже сказать, несколько лет. И мы теперь хотим поделиться, к чему мы пришли, как мы питаемся, как мы живем. Если кому-то интересно, оставайтесь. Будет немножко занудно. Да, мы немножко такие занудные. Но мы вкратце Поэтому, да. Ну, вот такие мы. Мы не быстрые, мы не а куда вы энергичные. Мы... Вы куда торопитесь, спрашиваете? Да, мы расскажем все. Мы... И потом мы рассказываем все как есть. Да, я вам расскажу, что... Сегодня я вешу 88 килограмм, а не 85, как было. Вопрос, почему? А все потому. Человек слаб. Слаб, я, я точно говорю. Не, ну то, что не слаб, тут у меня сейчас есть другая теория немножко, что все-таки в одном возрасте вы сбрасываете вес и набираете вес по одним причинам и... Со скоростью И другими скоростями, да, что называется, в молодости. Это одно, а вот так вот мне 50 уже лет случилось. Здесь идут свои совершенно другие процессы, совершенно другой нужен подход. И об этом, кстати, многие знают, что сначала вы думали, что вы сегодня сидите пиццу, а завтра вы два раза отожметесь, и у вас будет все, все вернется назад. Ничего подобного. После, ну так скажем, ближе к 50 процессы работают по-другому работают по-другому. Нельзя в день сделать дефицит калорий тысячу, и эта тысяча, как будто у вас прямо вот оторвется сразу одним махом. Не будет такого. но нельзя играть со своим организмом, со своим метаболизмом. И нужно для себя четко понять, что если ты решил ну, придерживаться какого-то правильного питания, то, в общем-то, надо его придерживаться. Вот эти срывы в конечном итоге организм поймет, что вы в какой-то момент можете его не кормить, и он с удвоенной силой начнет откладывать жир. Да. Все, вот я сейчас пришла к выводу: все должно быть в меру, да, человек слаб. Это общие слова, что значит все должно быть в меру. Вот меньше есть, больше двигаться. Но это общий принцип, это как бы, как сказать, это основное направление. Грубо сказано, конечно, потому что меньше есть. Тут тоже надо понимать, сколько меньше порция есть. Порция меньше должна быть. Ну, и калорийность надо смотреть. Тут все надо, это, ну, как сказать, надо более подробно это все рассказывать, да, что значит меньше есть. Ну, мы сейчас что расскажем про себя. Ну, про себя расскажем, вот. да. Уменьшаем порции. О, утки даже классные. Даже не утка, это то птица какая-то. Не знаю, как называется. ладно, вот у нас кораблики. Ага, Черная какая-то, я не помню, как это называется. Это предвестник бури, как он называется? Буревестник? Буревестник. О, точно. Предвестник бури, буревестник. Ну, правильно. Логично. Птицы, нет, птицы, которые гадят. Нет. Чайка. Не чайка еще. Да не все гадят. Нет, ну еще <с птицы, про которые говорят. Ну, не важно, ладно. Отвлеклись. Извините. Значит, давайте я быстренько про себя расскажу. У меня сейчас вес тот, который меня устраивает. Ну, как сказать, Но устраивает. Другая. Мне в нем комфортно. Ну, как всегда, каждой женщине хочется скинуть эти последние два килограмма. Нет, уже все как бы.. Я для себя устаканила этот вес. И пришла к питанию. 8 часов я ем. 16 часов я, мой организм, мой желудок отдыхает. Я не ем, как говорят, можно в эти 8 часов есть все подряд. Я не ем все подряд. Но я ем 8 часов времени, а 8 часов продолжить. В течение 8 часов да, я ем. А будет... Но я ем три раза. То есть, это у меня завтрак. Три приема пищи. Потом второй завтрак и обед-ужин. Один прием пищи, это у меня обед-ужин. То есть, я заканчиваю есть или в 5 часов вечера и завтрак у меня следующего дня в 7-8 утра. Кто-то там высчитает, может быть, там час-два или полтора, не совпадение, я не заморачиваюсь. Я не бегу, сломя голову, что ровно в 5 я должна закончить еду. И вообще стараюсь меньше об этом думать. Просто вот я для себя вот этот примерный. Вот я не, как сказать, я не сторонник того, чтобы делать все прям вот точно-точно. Нет, я, я живой человек, и иногда я отхожу от каких-то правил, вот. Ем я, в общем-то, все, но в небольших количествах. Я сейчас вернулась, я пеку всякие вкусняшки. Вот-вот. Вот. То есть я вот выбрала для себя вот такой путь. И вполне себя хорошо чувствую. Ну, в общем, вот так я питаюсь. Ну, пострадаешь? если бы я страдала, я бы поменяла, я, я живу, я не хочу жить и страдать, я не хочу быть голодной. И... Нет, я абсолютно нормально себя чувствую. И людям искать свою я... систему по каким словам? Как Док доктор называет? Берг, а, есть такой он, но у него сейчас я что-то стала смотреть, у него все больше на кето-диету, я не знаю, что это такое, не знаешь, там жирное надо все есть. На... Вот так, в двух словах. Но это называется интервальное голодание. Это Или интервальное питание. Тут две большие разницы. Нет, если искать, то интервальное голоса, как то кот. Uh а -huh. вот интервальное голодание. Это полезно, как они говорят. Я не знаю, полезно, не полезно, мне хорошо. Я на самом деле сначала пришла к такому питанию, в общем-то, я ужинала там в 4-5 вечера и все. И дальше только завтрак следующего дня. И потом, когда я почитала, узнала побольше. И еще мне там сказали, что это очень полезно. Вот. Поэтому вот такое у меня питание. Вполне себя хорошо чувствую. Но я не призываю никого. Сами думайте. А то, знаете как, Дюкана тоже почки отвалятся. Мы доказывали, доказывали. Я поняла, что человек, который не хочет... Он найдет тысячу причин. Он найдет статью, где дюкан, это вредно, и будет... Этим. Да, он будет искать информацию, Правильно. что это вредно. Кто а, хочет... Пример человека, секунду, да, я кого... говорю, Кто хочет, он найдет тысячу причин, что это полезно. Вот и все. Поэтому никому ничего доказывать. Ну, как сказать, рассказывать буду, но доказывать, кого-то призывать. Мы уже поняли, что человек, который хочет сбросить вес... Он особенно-то и не будет приставать, он просто найдет наш канал, откроет наши рецепты, послушает наши разговоры, наши рекомендации и будет потихонечку это делать. Есть. А тут кто сомневается или еще не готов к этому, он весь мозг вынесет, а в конечном итоге скажет, да ерунда это все. Поэтому смотрите сами, решайте сами. Кому-то нравится быть полненьким, мне нравится быть такой сухощавый, как говорится, поджары. мне так комфортно, поэтому выбирайте сами. У меня все. Да, но ну я думаю, что слишком длинным мы не будем видео делать на этом. Мы там под сократим. Ты про себя не будешь рассказывать в ну, следующем видео. Видимо, в следующем, да, потому что мне некуда было вставить слово, что называется. Ну, нет, это я просто так, сейчас, да, конечно, я, нет, сейчас кто-то скажет, аналитяна. что слово не дала мужику сказать. Да, не дала. У меня да, вот кто так. Кто-то там гундист. У меня что -то, что -то, что -то, я уже в таком возрасте. Сметана. Если меня перебьют, я потом в смысле собьюсь и навряд ли вспомню. Вот и сейчас мы зашли в магазин. Я сейчас вот для меня вспомнила. Мы зашли в магазин Интермаше. А, хотели купить сметану, потому что у меня будет борщ. Сметаны нет, и я сказала, надо посмотреть в Лидле. И все, и мы вышли из магазина, и я говорю, Леша, что мы должны посмотреть в Лидле? И я только сейчас вспомнила. Поэтому... Ой, музыка играет, надо больше говорить. Поэтому меня не перебивайте. Становка, да. да, и я... Да, я лучше все быстренько скажу, а потом... Да, свою мысль вы... выскажу, а потом вы спрашиваете, что да. хотите. Не надо меня перебивать, я и сама собьюсь. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Не падайте духом, все будет хорошо. Всем здоровья. Будьте здоровеньки. Удивитесь с удовольствием. Чмоки, Пока. Чмоки, чмоки.